Как пользоваться генератором водородной воды Пиано 2000, версия компактная. Вот уже три недели я пользуюсь этой замечательной вещью, не побоюсь этого слова, это не реклама, это мои личные ощущения. Могу уже однозначно рассказать, как вот этой классной штукой пользоваться. Во-первых, почему именно компактный? Потому что если вы хотите пить качественную водородную воду, Постоянно, независимо от того, где вы находитесь, все, что вам нужно носить с собой, это вот такую вот маленькую штучку. На канале есть ролик по распаковке. Вот из такой коробочки я достал сам генератор, штатный стакан и вот такой вот дополнительный переходник. А с чего надо начинать? В первую очередь вам необходимо зарядить аппарат перед использованием. Вот в задней части у нее есть откидывающаяся вот такая. Разъемчик для микро USB зарядки. Ну, вставляете шнур, включаете к сети и пошел процесс зарядки. На лицевой стороне загорается красный индикатор. Зарядка идет. Что очень понравилось, что когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор меняет цвет на зеленый. Все, заряжен, можно начинать пользоваться. Открываем крышку вот эту вот верхнюю. Она не откручивается, она просто вот так вот тянется вверх, она там на таких защелочках держится, вот таких, поэтому аккуратненько вверх потянули, и она открылась. Вот я собрал к тому виду, как он при транспортировке получается. Самый важный элемент прибора это мембрана. Сейчас она закрыта вот такой вот пробочкой. Эта пробка предохраняет саму мембрану от попадания каких-то загрязнений. В инструкции написано, что нужно следить за тем, чтобы здесь не было ничего. Но саму эту пробку я больше не закрываю. Просто после использования закрываю вот эту крышечку и все. Итак, прибор заряжен. Переходное кольцо одно уже стоит. Но насколько я помню... Когда он пришел, на нем стояло переходное кольцо большего диаметра. Вот это переходное кольцо, оно под штатный бокал. В штатном бокале он откручивается с двух сторон. И вот есть возможность так вот спокойненько прикрутить этот переходничок. Все, теперь прикручиваем к генератору. Получаем вариант, которым я пользовался первую неделю, когда не носил генератор с собой. Вот. Очень удобно получается. Все, что вам нужно, это открутить верхнюю крышечку. Вот здесь вот есть еще такое дополнительное предохранительное кольцо, наверное, для того, чтобы удобнее было пить. Но я, если честно, его потом убрал, слишком много пластика. Все, заливаем воду. Вот сейчас налью воды. Но больше не выпью. Закрываем. Вот здесь вот с резьбой, конечно, не очень. Нужно как-то ее вот вначале одеть, а потом немножко закрутить. Вот и все. Все. Можно начинать готовить водородную воду. Посмотрите, как это делается. Однократное нажатие, не сильное, на кнопочку на передней панели. Загорелся индикатор, вот беленький. Это означает, что пошел процесс генерации воды. Кстати, когда аккумулятор разряжается, этот индикатор начинает помигивать белым цветом. Ну, типа давай меня заряжай. Пока скажу по результатам. К сожалению, у меня нет прибора, который может замерить воду до генератора и после генератора но такого прибора нет но у меня есть лучший прибор который мы пользуемся в нашей компании прибор называется биопульсар он показывает состояние организма вначале я как-то к этому очень критически относился ну а когда увидел, что прибор реагирует на все изменения, которые происходят с вашим организмом, то есть попсиховал, ручку положил, он считал значение точек, и у тебя над головой, если ты волнуешься или переживаешь, такой красный огненный орел, И вот сколько я не приходил на тестирование, у меня основные проблемы были с желудком, то есть у меня там какая-то завышенная была такая кривая страшная, вот. и нехватка воды, то есть тоже прям это очень хорошо схематично отображалось. Но я вам покажу картинку. Вот после трех недель использования этого прибора я больше ничего не менял в своей жизни, то есть не пил какие-то дополнительные БАДы, вот ничего, вот. все как-то раньше. Прошел тестирование и человек, который проводит мне ну, тоже тестирование несколько месяцев подряд, сказал: "У Игоря у тебя первый раз прям хорошие графики. Посмотри, видишь, у тебя прям желудок уже почти нормальный, там прямая кишка замечательная. Кстати, вот, ну не знаю, может быть, не совсем удобно будет, но после приема воды, ну это наверное после приема любой воды" регулярного приема, видимо, шлаки там в организме с, <связывая> с места сошли и прямо очень много стало вылезать из того, что, видимо, годами там хранилось. Но вот ощущение какой-то мега о которой многие говорят, ну не знаю, у меня просто большая эмоциональная нагрузка, поэтому как-то прыгать как мячик особо не стал, но однозначно стал чувствовать себя лучше. Но любые натуральные препараты они не дают какого-то быстрого результата быстрый результат только химия поэтому ну, сейчас я его ношу постоянно с собой и как я это делаю покажу в общем я доволен что я его купил очень нравится спасибо братьям корейцам за этот классный прибор и сейчас подождем видите еще булькает иногда миленькие пузыречки идут иногда крупные вот все вот пока я тут поговорил он закончил работу. Все, индикатор потух, нужно пить. Вот смотрите, когда он в таком собранном виде, все, что вам нужно, это открутить, и все, пожалуйста, пейте. Мне очень нравится, конечно, что вот эта пластика, и как не очень из него пить, и большой вот этот, этот разъем. Наверное, вот через эту вот дырочку пить удобнее. А вода не меняет особых своих каких-то вкусовых качеств. Ну, пью быстро, извините. Вот, все. Опустил, закрутил, готов Как я сейчас им пользуюсь? Я снял вот эту колбу. Потому что ну, вот с этой колбы таскать не совсем удобно. Потому что у меня была замечательная такая бутылочка. Видите, я ее дотаскался, где-то ее во что-то ударил. И вот дырка такая появилась. Чтобы этот стакан повторил. Эту бутылку поэтому я ее с собой не ношу я собрал закрыл вот так вот и оставил все это счастье дома вместе вот с этой крышкой вот это все у меня лежит дома. что я ношу с собой я с собой ношу сам этот аппарат и с маленьким переходником под обычную бутылку ну вот такого плана бутылку пластиковую небольшую сейчас найти вообще не проблема в любом ларьке вы можете купить там чистую воду главное чтобы не газированную и в принципе я не пробовал в генератор вставлять какие-то соки ну, потому что что-то сейчас вот после приема регулярной водородной воды вообще ничего другого пить не хочется честно говоря. раньше постоянно пил кофе какие то соки, газировки какие-то но ну, редко но пил но кофе много пил сейчас вообще Кофе как-то охладил. Странно. Вот берете такую бутылочку. В эту бутылочку также наливаете воды, носить ее можно с собой, тоже легко, ничего не случится. Сейчас налью сюда воды. Вот. Сейчас у меня вот такая вот бутылочка, <с> которая не разобьется медная. Она тоже как-то хорошо влияет на воду. Вот, налил воды, но сейчас налил немножко. И посмотрите, что вам нужно сделать. Нужно вкрутить эту бутылочку в прибор. Ну, вот этот процесс, может быть, не совсем удобен вначале, мне казался. Но сейчас я как-то очень к нему приспособился. Единственное, что обязательно уберите с этой бутылки вот это второе кольцо. Вот, крышку оставьте, пригодится. А вот это вот второе кольцо, которое остается, надо его аккуратно снять, иначе подтекает. Это я уже пробовал в первый раз. Вот, прикрутили. Все, перевернули водички тут у меня все нажали и пошел пошло то же самое реально очень удобно вот благодаря вот этой вот бутылочки я его сейчас таскаю с собой постоянно но еще раз повторюсь зарядки хватает но ну, реально надолго вот я его зарядил а когда покупал и вот относительно недавно, где-то дня 4, второй раз зарядил. Кстати, первая зарядка шла почему-то очень долго. Я почему-то подумал, что этот красный индикатор так и не погаснет. А вторая зарядка где-то за час у меня зарядился, позеленел. Думаю, ну, все окей. Вот такой классный прибор. Пользуйтесь, будьте здоровы, потому что сейчас это очень важно. Вот, следующий ролик на канале уже будет все-таки не совсем о здоровье, а на более привычную для меня тему расскажу о шикарной возможности делать ну, практически бесплатно рассылку по WhatsApp и с чат-ботом увеличить эффективность рассылки можно с помощью чат-бота в разы если эта тема вам интересна, смотрите скоро будет такой ролик благодарю всех оставайтесь здоровы